Короче, повстанцы прячутся на хоте, которые запланили паразиты. Люк бесится, подхватывает гипотермию, дух убивана такой «Да гоба!» Хан вскрывает своего Тантауна, появляется Империя, те и такие «Чё как, сучки!» Повстанцы в дерьме, пока Люк не кажет «Класс!» Все эвакуируются, а люк летит тренироваться на догобу. Йода такой: «Поесть а, мы должны! Спасибо, я не голоден. Но будешь! Звездные разрушители нападают на соколу, но ломается гипердвигатель. А Хан не может его починить, потому что занят попытками отгипердвигать Лею. Я Лэнда Каурисиен, самый звездатый чувак в галактике. Как это мило. Сперва Ланда продает Хана, которого замораживают в карбаните и сдает лею с и штурмовика. Но в тот день сердце Ланда выросло в три раза. Ладно, идем. Люк сражается с Вейдером. Круто, пока. Ну, ему не отсекают руку. Вейдер такой, я твой папка. Люк ему не верит, но спрашивает тебя, как поступил бы Убиван. Да пошло оно. У Люка новая рука. Ланда с и спасают хана, и все такие: О, в следующий раз получится.